Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Я ставила орхидейку на укоренение. Сегодня прошло 3 дня и хочу посмотреть, как она себя чувствует. Ставила я в такую систему. Смотрите, накрывала пакетиком. Здесь препарат HB-101. Мох и достаем мою орхидейку. Да. У нее были очень вялые листочки. По-видимому, не все орхидеи любят водную систему. Посмотрите, никаких изменений. Вот чуть-чуть пошел корешочек в рост. Чуть-чуть он больше позеленел, распуклился. А так листочки, смотрите, начали желтеть. Наверное, вернусь к своей обычной системе наращивания корешков. Листья, которые в воде, они становятся такие скользкие. Смотрите, стали желтоватого цвета. В общем, мне не понравилась эта система. Кому она хорошо, а мне не нравится. Видите, За три дня листики стали скользкие вообще. Может каждый день надо было менять воду. Я смотрела, вроде бы все в порядке. Но вот этот листик стал более чуть-чуть плотнее, чем был. Чуть-чуть плотнее. Вот этот лист придется удалить, так как он уже пожелтел и теряет силы орхидейка с ним. Сейчас я достану секатор. Протру его. Вот. Перекись. Перекись у водорода протерла и удалим листочек. Так а теперь разрываем пополам и начинаем удалять. Аккуратненько не повреди вот этот молодой корешочек. Как же его не повредить? Конечно, повредила. Посмотрите. Елки-палки. Только сказала и сама повредила. Аж обидно стало. Ну, ничего, надеюсь, что он опять пойдет расти. Только об этом подумала. Сейчас этот оторвется. Не оторвется моего. Прежде чем оторвется, я его подрежу. Не подрезала. Лучше как-то перестраховаться-то, видите, как у меня получилось. Подумала не повредить. Раз. И оторвался. Елки-палки. Цветонос я обрезать все-таки не буду. Пускай орхидея выживает как может. Не как может, а я ей помогу, конечно, выжить. Это Леодорочка, она очень красивая. Не знаю, может и этот лист уберу. Смотрите, какой он желтый. Начал желтеть, пятнами покрылся. Видите, не нравится он мне. Я думаю, три листика ей хватит. Обрезаем этот листик. <режит> <режит> ну, я уже не говорю, что не повредить бы листочек, а то сейчас точно какой-то листочек поврежу. Здесь можно было бы, ну так, разрезать и делим пополам. Корешочек повредить не надо. О! Удалось. Я смотрю, чтобы не повредить корень, а на камеру забыла вам показывать. Сдвинула чуть-чуть руку. Тоже несерьезно. Вот так. О! Все! Смотрите как. Шейка корневая освободилась. Вот новый зачаток. Корешочка будет еще один. Так легче ей будет расти. Видите? Жалко все-таки, что я этот повредила кончик. Теперь он может перестать расти. Но он живой. Эти листочки я выброшу. Видите, какие они? Из-за чего я их убрала? Они стали вот... В конце где были в воде скользкие конечно можно было по вытирать но эти листья уже не восстановятся, они уже начали желтеть и вялые так они чуть-чуть приняли твердый тургор чуть-чуть набрали но не сильно чуть-чуть ну так орхидейки легче будет восстанавливаться и этот листик я выброшу вы все видели на камере все вот сейчас я беру бокальчик с водой Вода у меня отстоянная, с фильтра. И в банке я набираю воды. И вот сейчас буду показывать вам. В препарат его ставить не буду, это орхидейку, это растение. Так как она стояла в препарате HB101, напиталась, листочками вверх ногами стояла. А сейчас я поставлю в стаканчик, таким образом, чтобы... Один вот этот корешок нижний, вот видите, я дотронулась влагой, и он сразу позеленел. Был серебристый, сразу позеленел. Один корешок будет стоять в воде. Вот этот способ самый лучший, никого больше не слушайте. Когда один корешок вот так в водичке, остальные могут быть не в воде, а шейка не должна касаться. Видите, она наверху, выше уровня. Если есть пенопласт, можете под шейку подставить пенопласт, чтобы было уверенно и доставало э, до шейки. Смотрите, у меня уже так э, наращивают корневую орхидейки, восстанавливаются, вот видите, какие зеленые корешочки в воде. И вот уже начали раскукливаться и доходить до воды вот эти корни, которые спали. Видите, плотность у нее хорошая, замечательная. Это попугайчик-орхидейка. И вот орхидейка, которая у меня тоже наращивает корневую систему, я показывала. С помощью лака для ногтей я спасала ее от гнили. Вот еще одна орхидейка у меня растет таким же способом, только я здесь... На дно ей поместила мох. Вот у нее зеленый корешочек. Там, конечно, все не в хорошем состоянии, но один есть зеленый корешочек. Листики плотные. Цветонос у нее, смотрите, собралось цвести. Ну, наверное, придется обрезать. В следующем видео покажу, что я буду делать с этой орхидейкой. Кому интересно, оставайтесь на моем канале. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не потерять и знать о новых видео. С этой орхидейкой мы будем работать в следующий раз серьезным образом, так как показался зеленый корешочек и плотность у нее хорошая. На сегодня о говорить больше не будем. Покажу вам, какие орхидейки у меня расцвели на сегодняшний день. Посмотрите, какая красота. Это было два цветочка. И они два и распустились. Плотные, красивые. Вот еще а Нет, нету больше. Больше не показывают цветочки. И чармер мой прекрасный. ну хорошо себя чувствует. Окно у меня, вот я закрыла жалюзи, ему сильно света и не надо много. И он хорошо себя чувствует. Корешочки у него замечательные. Он растет у меня в керамзите. И эта орхидейка тоже в керамзите. Люблю я керамзит. Видите? И воздушных корней много. И... И когда серебристые корни, то это первый признак, нужно поливать. А когда зелененькие корни, то это еще поливать не нужно. Еще показывается полив, когда влажность горшка. Поднимаете горшочек, и он, ну, влагу. Сейчас покажу. На дне горшочка такие капельки влажные поливать не надо ведь этот поливать не нужно зеленый О поливе мы поговорим в следующий раз это орхидейка которая э, кот поломал цветонос цветонос у меня стоит в водичке он цветет продолжает а сами сам цветонос я обработала препаратом в прошлом видео и жду набухания почек на этом все. Всем удачи. Всем пока. До Всего встречи. вам доброго.